Гуси! Ой, гуси, лебеди. Смотри, какие они красивые. Я никогда не видела лебедит и выпишек. это против солнца, поэтому их плохо видно. Но они здесь есть. Красавец. Привет. Чё ты?